Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала с вами я интересный и сегодня у нас начинается долгожданный момент почему а потому что мы начинаем полностью набор на наш сервер э, неделю назад где-то примерно точно не скажу у нас вышло видео насчет набора типа я объявил набор на наш сервер вот можете как раз это посмотреть во вторых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 И уже в течение двух недель мы будем добавлять э, людей. Значит, э, попасть на него нельзя будет. Просто, знаешь, типа за шо... После этого прошло уже, ну, достаточно, по-моему, времени, чтобы могли отправить заявки. В ближайшее время, когда я смотрел последний раз заявки, это было... где-то у них было 40 заявок. Но мне кажется, сейчас их больше. И теперь начинается у нас время отбирания. Уже в этот понедельник, тогда, когда вы смотрите это видео, надеюсь у меня, начи я начинаю смотреть все ваши заявки. Сразу же скажу, что у нас пройдут не все. Вот из 40 человек пройдет, про может, от 30 до 50%. процентов. Такие шансы есть у, кого у рандомных людей. Но, конечно же, половина заявок, которые там уже отправлены были, я отменил. Потому что есть те, кто отправляли, уже играют на сервере, те отправляли. Есть, которые, ну, типа, знаете, вот так на обум просто отправляли заявку, знаете, вот Просто смотрели, увидели, опа, на, и написали какие-нибудь просто рандомные цифры. 1, 2, 3, 1, 2, 3, читер там, 2 2, 2, 2, 8 и так далее, да. Вот поэтому спасибо, конечно, огромное. И поэтому мне пришло, я половину уже отменил заявок. И надеюсь, что у нас заявок, конечно, не будут таких дурных. И да, сразу скажу, вы уже никак не перейдете на прошлое видео. Так как э, прошлое видео я уже... Этот ссылку поменял Там теперь ведет это на рандомную ссылку Ну, просто 2-3 э, буквы я убрал две цифры, три буквы, разные Ну, просто что-то я переубивал Или просто убрал ссылку Это них суть, короче Я поздравляю всех заранее, кто пройдет Кто пройдет, мы, мы узнаем уже, наверное, на следующей неделе Так как на следующей неделе, по-моему, мы, наверное, уже будем... Э, я буду говорить результаты. И, наверное, результаты мы все-таки будем говорить в прямом эфире. Некоторые спросят, а почему в прямом эфире? Ну, чтобы было немножечко честно. Ну, заявки отсматривать, конечно, буду не в прямом эфире. Может быть, э -э, я, конечно, вам не обещаю. Но заявки, может быть, я буду отсматривать на каком нибудь видео. Правильно. Ну, по плану это будет немножечко честно. Нафиг я сношу еще больше слой. Ну, ладно. Это будет немного более честно чем вы представляете, но все же я отсмотрю эти все заявки. Значит, сразу скажу. Всем, кто пройдет. Начнем с того, что все, кто пройдет на сервер пока, те будут сразу же, ну, не, сразу скажу, не все будут проверяться, поэтому шанс, что вы сможете проскользнуть с читами, о, есть. Вот, из, например, если я выберу, например, 10... Нет. Например, если я выберу 30-50%, вот, человек, который отправили заявку, то из них, э, да, только будет проверять человек 15, наверное. Все. Все остальные будут проверяться, также будут проверяться, но они будут проверяться в любой момент. И будут проверяться в тот момент, когда они находятся на сервере. Поэтому, все, кто будут находиться на сервере, и те, кто не проверен, готовьтесь, что вас в любой момент могут вызвать. В любой момент. И сразу скажу, будут, э, будет только 3 раза, 2 раза, когда вы сможете от этого отлинять. Типа сказать, например, у меня то, например, вам будут просто выдаваться в этот момент предупреждения. После третьего предупреждения у вас просто будет два предупреждения. И после. на третий вариант, если вы, когда уже не проходите третий раз заявку, да, не пройдете, то вы просто банитесь сразу же на сервере. Все, что вы сделали, отдается другим людям. Все. А все, кто подавали заявку, это было очень мало процентов. Но все, кто подавал заявку на Дирм бедро, те попадут, будут, ну, не все также же, наверное, будут проверяться, но все же. половина также, наверное, также будем несколько человек хотя бы будем проверять и потихоньку также проверять. Но сервер Din Bedrock будет заработать только в конце этого месяца, так как я еще не успел. Я типа его и купил, но мне придется снова покупать из-за того, что я на том хостинг, который я брал сейчас, да, сервер, тот э, ну для меня не очень понятный стал. И из-за этого нам придется поменять, потому что там непонятно, где у нас плагины должны где то где что и так далее. Значит, обязательно вас надо знать хоть какие-то правила уже. Общие, ну, общие, не надо прямо знать, что типа что за это будет. Просто знать какие-то общие правила, например, что не надо гриферить и так далее. Это все-таки хоть и сервер для РП. Все-таки также надо уметь как-то отыгрывать РКП. У нас, конечно, мало что отыгрывается. Предлагает какие-то инвенты и так далее. Участвовать в этих же элементах Ну, я не говорю, что прям можете создавать также города, сможете и так далее. Но все остальное, что я буду говорить, это вы узнаете на следующей неделе, может быть, даже в прямом эфире узнаете. Это я ничего не обещаю. Но прямой эфир, точно я скажу, будет на канале интересный. Объясню почему? Потому что ради 10 минут я не хочу просто допускать, например, эфир. Да? Я запущу канал на эфир на канале Комната Стримера. Комната Стримера это мой второй канал. Вы можете перейти на него по ссылке в описании. Подписаться и ждать там результатов. Может даже просто результаты там будут. Ради видео. Просто я не хочу, ну, чтоб не было таких вопросов. И там будут сразу же уже напис... А, нет, там не будут. Или будут. Не знаю, я еще подумаю, буду ли я писать, кто будет именно проходить эту проверку. Может напишу, может не буду писать. Потому что а то я напишу, и сразу же будут все готовы, когда будут проходить мне эту проверку. Сразу говорю, основной пункт это у вас, не знаю, написал я в Google заявка или нет, чтобы был микрофон, потому что сразу же говорю также, также повторюсь, из-за чего нам нужен этот микрофон. Может, Гарин, не помню, говорил я, не говорил в том видео, из-за того, что некоторые используют программу для изменения голоса и так далее, чтобы мы хотя бы, потому что у нас я соберу, наверное, несколько людей, чтобы они мне помогали в этом одобрение, да, именно на проверке некоторых людей будут, да, сидеть и люди, которые будут слушать это все. Если будет спален какой-то, знаешь, изменятор, голос, да, там эти все пичи все разные, да, извиняюсь, я в этом не разбираться, поэтому как что помню, да, да, да. Ну и вот, если будет что-то из этого спалено, вас просто без, ну, может быть и скажут вам, может быть не скажут, но просто готовьтесь, если просто выходит из, из вашего разговора, то готовьтесь, что просто до свидания, да, потому что вас, значит, точно не приняли, потому что кому вы нужны, из голосами, значит, это может быть любой человек рандомный, да, и так далее. Даже если вы решите потом вдруг, что делать IP у нас будет буквенный, Поэтому с нами ничего такого не будет, такого серьезно, так как IP у нас засекречено, там не палится ни порт, ничего не палится, ну и все остальное. Ну, я не знаю, что вам еще сказать, можете задавать в комментарии какие-то вопросы под этим видео. Ну что, ребят, желаю всем удачи вам, огромные удачки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.